Так же как я ищут так с металлоискательным Только, блин, ищут в таких лесах, где вот так вот волк штаны снимает И смотришь, чтобы медведь сзади не подошел Ну что, ребят, все, закончили копать Получили вот тут, да? вообще удовольствие по максимуму вот, Классно Знаете, отдохнули серебро есть, и медь есть, и бронза Короче, да все, все, есть, крестики да. есть Покопали, короче, порадовались И без доходов не остались Все отлично просто, ребят Выезжать, копайте, пока есть возможность, пока земля не замерзла. Сейчас все благо на повезло, и дождя не было. Сегодня мы удачно, Ой, Не на надо пропадь. копать, пусть жон дом бьют и вот пьет. боксеры продолжаете, нечего. Так что, в общем, ребята, вы знаете, что делать. Лайк, комментарий, подписка, кто не подписан. Ну и заходите к Александру обязательно, посмотрите, у него тоже классные видео. Ссылочка будет в описании, ребята. Грибы сила. Так что все, всем пока, ребят, до новых встреч. Пока-пока.